Ой, ребята, в каких мы условиях копаем. Шапка пипец вся мокрая. Мы на фундаментах, старинных фундаментах, здесь распаханный хутор, ребята. Посмотрите, хоть выжимай, это какой-то ужас. Камрад весь тоже там зеленый ходит, копает. Уже земля здесь просто пропиталась водой. Здесь просто как жвачка. Но находки, которые мы сейчас вам покажем, они взрывают просто мозг. Ну, смотрите, ребята. Ну, слушайте, да, круто-круто-круто вообще. Хорошее начало, ребята. Да. Даже я бы сказал, отличное. А сигнальчик у нас был на серебро плюс 42. Я фигеваю, блядь. А, а что там, что там, что там? Смотри, смотри. Вы, не смотри неужели смотри. это удел, а? Неужели удел, блин? Слушай, удел. Уделка, ребята, Уделка. смотрите. Уделка. Вообще. Слушай, Слушай фига попался гривенник. Во, вот это вот класс. Это так самое интересное, я же ни разу гривенник не поднимал. Нереально, Саша. спасибо. Лайк. Да, Лайк, ребята, лайк, заслужили. Лайк. В такую погоду копаем, вы да. посмотрите. Просто дождь ни на секунду просто не умолкает.